Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН И сейчас у вас на экранах ИСУ-130 Которую разработчики кинули На продажу за 5500 В составе набора В набор входит, ну по большому счету набором Это не назовешь, в набор входит ИСУ-130, есть один Контейнер на Собери их все, но контам Я честно говоря не сильно доверяю, можете у меня На канале посмотреть результаты Моих открытий и поймете почему Есть легендарный камуфляжик, но Честно говоря мне он как-то не заходит Он какой-то совсем обычный, обыденный, ну Короче, у меня интереса не вызывает. Есть X5, но только на ИСУ. 130 Возможно, полезная штука, но исключительно для тех, кто э, копит себе уже опыт для того, чтобы вкладывать его в дополнительное развитие экипажа, а не на саму машину. Поэтому, как бы, то есть, ну, такое, знаете, было бы интереснее, если было бы их там не 15, а 10 штук, но на любые машины, чтобы можно было прокачивать ветки. Аватар вообще не трогаю, не понимаю, никогда не понимал, и, наверное, никогда и не пойму, в чем ценность данной штуки. Что касается сертификата. На покупку танка, ребят, 10% процентов Как бы практически ни о чем При стоимости машины там, грубо говоря В миллион двести, 120 тысяч экономии Ну, как бы, не знаю Есть слот в ангаре, просто по другому машину Не поставите, поэтому ни о чем И открытое все оборудование, окей И на том, как говорится, большое спасибо За все это хотят половиной тысяч Давайте будем говорить откровенно 5,5 косарей для данной машины, с учетом того, что это восьмерка, ценник вроде бы неплохой. Но возникает вопрос, а стоит ли покупать эту машину? И я, честно говоря, так не считаю. Могу сейчас обосновать, почему. Я имею возможность купить сейчас этот аппарат, но не хочу это делать, потому что понимаю для себя, что этот аппарат я куплю исключительно для того, чтобы сделать обзор, и не более того. И данный обзор, он не принесет мне настолько прям много, я не знаю, там, просмотров, лайков, там еще чего-либо, уж тем более не принесет мне денег, которыми я смогу компенсировать понесенные затраты. Вот поэтому я и не собираюсь покупать себе ИСУ-130, а не вижу смысла покупать по одной простой причине, потому что если вы возьмете данную машину и сравните ее, вот как она есть, да, в ней есть там определенные позитивы по бронированности, по сравнению с ее собратом, проходной машинкой, которая собой представляет, Обычную ИСУ-152. Вот она стоит. Да, броня здесь немножко похуже, но прям не настолько, чтобы прям надо было платить 5,5. Что же касается характеристик одного и второго аппарата. Давайте пройдемся так, я даже не знаю, кого лучше будет открыть Давайте я, наверное, открою вот этот аппарат, чтобы вы понимали, о чем я говорю наглядно Вот смотрите, у него есть 5 орудий, бери на любой вкус Вот какое хочешь орудие с любыми там комбинациями характеристик Мне нравится топовое орудие 10 Кто-то скажет, нечестно сравнивать, там возьми базовую пушку Нет, ребят, я говорю о чем, у вас есть возможность иметь у себя в ангаре вот такую вот фуловую машину там, с прокачанным экипажем Добавить на нее дополнительное оборудование добавив в нее дополнительную амуницию, снарягу, да, там, то есть, и вот вы получаете вот ту машину, которая должна конкурировать с премиумной машиной. Так вот, давайте пройдемся по характеристикам. У ИСУ-130, ДПМ 2740, я буду округлять. У данной машины ДПМ 3120, считаем 3130. То есть ДПМ уже существенно больше у базовой машины, обычной проходной. Что касается времени перезарядки. Время перезарядки здесь 12,3. Да, у ИСУ-130, у премки 10 секунд. То есть разница в 2 секунды с копейками. Это существенно в процентном соотношении, ребят. Но вы получаете при этом за шот 640 единиц урона возможности нанести соперникам средняком. Тогда, когда премиумная машина делает всего лишь 460. Чувствуете разницу? 640-460. Что касается фугасов. 960 урона фугасам. При том, что премиумная машина дает всего лишь 600. Углы склонения вниз у них одинаковые, минус 8. Что же касается времени сведения разброса на 100 метров. Время сведения у проходной машины 4,8 и у премиумной 4,2. Ну, как бы, вот, понимаете, разница вроде бы и есть в пользу премчика, но она прям не настолько существенная. Если было там 3,2, окей, но 4,2 и 4,8, согласитесь, абсолютно рядом лежат. Разброс на 100 метров, да, согласен, здесь как бы немножечко разница по существенной, потому что у према 326, а здесь 376. 50 единиц, как бы, ну, согласитесь, это существенно, ребят. Но в целом данная машина, она и Играется в бою практически точно так же. Потому что сказать о том, что у них какая-то есть разница в динамике и в подвижности. Но нет, ребята, я бы не сказал. Потому что давайте мы посмотрим на динамику и на подвижность обоих машин. Я сейчас посмотрю исключительно в своих записях. Не буду прыгать от танчика к танчику. Но и думаю, что в принципе это будет вполне достаточно. Смотрите, скорость у них одинаковая. 43 вперед, 12 назад. Мощность двигателя... 770 у проходной машины и 715 у э, машинки премиумной, то есть под горочку допустим вы будете ехать существенно хуже. Удельная мощность у проходной машины составляет 1562, а у премиумной машины 1524, то есть тоже хуже. Короче говоря, ребят, единственное, что действительно по подвижности лучше у премчика, так это скорость поворота шасси. Там у према 30, а у проходной машины 23. Вроде бы, типа, закрутить вас должны там с большим трудом, но я бы не сказал, что, ну, прямо это действительно так и будет. И теперь давайте будем говорить по поводу коэффициентов, я имею ввиду по поводу процентов побед на обоих машинах. У данной машины на сегодняшний день у проходной процент побед составляет 51%. Знаете, какой процент побед у премиумной машины. 52. Короче говоря, ребят, вот исходя из всех вот этих вот ништячков, из которых складываются характеристики премиумной машины, за которую хотят 5500 голды за восьмой уровень, я и не вижу ровным счетом абсолютно никакого смысла тратить голду на покупку машины, которая в преобладающем большинстве своих характеристик хуже, чем э, характеристики проходной машины на топовом орудии у этого аппарата. Что же касается того, что дается в нагрузку. Есть один контейнер, собери их все. И в случае, если вдруг а, вы а, имеете у себя в запасе а, уже ранее открывающиеся контейнеры, да, то есть вы уже ранее эти контейнеры открывали, и вот э, вам не повезло, или там повезло, вы получали вот эти вот штуковины, да, талисманы на золото. Так вот, если у вас 6 штук талисманов уже есть, а седьмого не хватает, то, возможно, это будет и неплохо, если вы купите контейнер, и если в случае машинка вам не выпала, то вы получаете косарь голды, да, то есть получается, прибавляете данные талисманы к тем, которые были, ну и, соответственно, получаете косарь компенсации, таким образом машина вам обойдется за половиной тысячи но давайте будем говорить откровенно а стоит ли эта машина половиной тысячи тогда, когда вы имеете возможность периодически в магазине лицезреть машины за плюс-минус те же самые деньги, но с лучшей играбельностью и более приятной. Вот в выборе, честно говоря, между допустим 5.5 за ИСУ-130 и Супер Гуся, у меня нет Супер Гуся, я играл на нем, у меня нет Супер Гуся не покупал, потому что у меня есть обычный Гуси, для меня эти машины показались практически одинаковыми, но я бы для себя взял все-таки лучше Супер Гуся за 5, чем за 5.5 брал бы себе ИСУ-130. Ребят, если вы со мной не согласны, напишите об этом в комментариях, потому что ваше мнение, оно, если будет обоснованным, будет однозначно полезным для тех ребят, которые пытаются определиться, брать или не брать ИСУ-130 за 5500 голды, которую сейчас выставили на продажу. А на данный момент у меня все. Это было исключительно мое субъективное мнение по ИСУ-130, на которой я играл на других анта аккаунтах, мне давали на ней покататься. Себе я ее никогда не покупал, потому что я не вижу об этом абсолютно никакого смысла. Если вам нравятся мои видео, если вы готовы смотреть их дальше, обязательно подписывайтесь на канал. Буду вам безумно благодарен за оценку моих трудов и стараний. Я стараюсь ради вас. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.